Примерно в 14.30 по московскому времени пользователи со всего мира начали жаловаться на неработоспособность многих сервисов Google YouTube, поисковую систему, почта, Google Drive Спустя некоторое время российский представитель Google в своем твиттере сообщил о том, что им известна эта проблема И в компании уже принимаются за все возможные варианты для ее решения Некоторые пользователи тоже прокомментировали этот инцидент, однако в шуточной форме когда что-то падает, это означает, что сервер определенного приложения или группа приложений не отвечает на запросы. И как раз-таки сообщения об ошибке, они показывают обычно код ошибки. Если посмотреть в разное время скриншот, там сначала было 500 ошибок, и 500 ошибок, когда сервера нет, то есть его просто физически нет. А потом была 503, это означает, что сервер есть, но уже не, он неправильно обрабатывает запрос, то есть внутренние какие-то программы не работают. То есть видно было, что проблема решалась. Проблема была решена в течение нескольких часов. Уже в 8 вечера тот же аккаунт в Твиттере сообщил о работоспособности системы. Однако каких-либо подробностей пользователи не выяснили. Для того, чтобы выяснить, в чем уже была проблема, редакция «Универ News обратилась с официальным обращением в компанию и получила официальный ответ. Лев, добрый день. Вчера из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации. Сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Мы приносим извинения всем, кого задел сбой и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. Вот система аутентификации ⁇ это как раз-таки система, которая проверяет, что э, тот логин и пароль, который мы вводим, соответствуют, что поезд существует и так далее. То есть я предполагаю, что как раз-таки это был какой-то очень-очень второстепенный рутинный функционал, про который можно было даже забыть. Вот. и вот, собственно, внутреннее хранилище или квота, это как, прямо звучит как будто, ну, я не знаю, например, то есть у нас был там маленький ящик, куда мы потихонечку там откладывали, мало-мало вещичек, но через какое-то время он все равно заполнится, и получается, надо его как-то вытряхивать, потратить на это время. Полуторачасовое падение серверов не сильно, но все же сказалось на тех пользователях, чья работа тесно связана с сервисами Google. Некоторые жаловались на то, что Google таблицы, к примеру, не сохранялись, или же важные документы не отправлялись по почте, ну или же просто терялись. Наша редакция тоже в какой-то степени ощутила на себе последствия падения Google. Не загрузить, не выгрузить видео, ничего нельзя было. В принципе, я так понимаю, что за 20-й год YouTube, точнее, видео, Хостинги Google и другие сервисы Google они очень часто боговали. Это был один из тех случаев, так что ну, ничего удивительного не было. Те полтора часа, то что отсутствовала функциональность, да, были небольшие проблемы, работа немного встала, но мы в принципе справились, ничего серьезного такого не было. К слову, простые пользователи даже не заметили падения Google в это время. Нет, потому что работе было не до этого было. Нет, вообще никак. То есть не обратили даже внимания и вообще это никак не отразилось. Нет. Вроде нет. Не, ну, в любом я был не дома, не знаю, никак не обратился на это Напомним, что последний раз сервисы Google сталкивались с таким сбоем в октябре 2019 года. Тогда перестал работать сервис YouTube. Пользователи жаловались на невозможность зайти на сайт или же загрузить ролик для платформы. Неполадки были ярко заметны как россиянам, так и жителям США, Канады, Бразилии и Японии. Лев Диденко, Витабасова, Басова, Универ Ньюс.